приветствую всех и это следующая часть к уроку о плагине мистер манекен Tools. и в этом уроке мы рассмотрим то как мы можем изменить уже существующие анимации стандартных манекенов либо же скачанных с маркетплейса под свои нужды давайте для начала найдем анимацию перейдем вкладку манекен animation и здесь у нас есть некоторые анимации к примеру мы можем взять анимацию бега кликаем на нее правой кнопкой мыши asset action и делаем экспорт экспорт мы уже делаем в нашу папку и жмем экспорт так давайте перейдем в нашу папку и здесь создадим папку remake откроем то есть сюда мы переместим нашу измененную анимацию так перейдем в blender и для того чтобы нам изменить анимацию нам нужно выделить для начала наш скелет и здесь выбрать import animation и после чего нам нужно выбрать э, непосредственно нашу анимацию. Мы выбираем папку. Так, ну, э, нам нужно переместить все-таки папку в э, Animation. выбрать эту папку Remake Animation принять. Так, импорт FBX, так он нам предлагает сохраниться. Давайте сохранимся, жмем импорт FBX и ждем какое-то время, пока загрузится наша анимация. Наша анимация загрузилась. Так, перейдем во вкладку Animation, нажмем так приближение и посмотрим у нас 15 кадров. Мы выбираем 15 кадров и как мы видим наша анимация перенеслась. Так, единственное, что у нас здесь каждый кадр. Так, давайте мы удалим пару кадров, которые мы не будем использовать для удобства анимации. Так, теперь мы перейдем на нулевой кадр, выделим нашу кость. и поставим ее в другое положение, и также поставим голову в другое положение так Ctrl-C, Ctrl-V. Так скопируем пятый кадр, переместим на десятый. Хотя нет, нам нужно скопировать десятый, нет, давайте скопируем конечный кадр, пятнадцатый, и выставим все сюда. Так, теперь не забудем нажать на кнопку записи анимации. Так, теперь мы выставим. Наши части тела. Так, выделяем спину. Копируем. Вставляем, вставляем и вставляем. И также с шеей. И я думаю, давайте по z немного подымем скопируем и также скопируем и скопируем так теперь мы нажимаем Объектный режим, нажимаем N английскую, манекен Tools, и выбираем экспорт Animation, выбираем папку, принять, так и нажимаем экспорт так перейдем в нашу папку и мы видим нашу анимацию так теперь давайте перейдем в Blender Animation папку импорт импорт нашей анимации выбираем скелет импорт И, как мы видим, мы изменили нашу анимацию, конечно, она стала <смех> еще хуже, чем была, но, впрочем, думаю, суть изменения анимации была понятна. И также мы можем ее добавить к нашему Blend Space, то есть вместо этой. Теперь вот такая у нас анимация. На этом урок подошел к концу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.